Ну, и я возвращаюсь к вчерашнему выступлению Павла Мартуляшина. Вот он рисовал какую-то схему, да? Значит, рамки, позиции. Там. Называл это схемой. Сам этот процесс он называл схематизацией. Есть у нас... Понимающий. мы выступали вчера как понимающий, он говорил, что есть процесс понимания определенный. Вот. И вот меня, например, волновал вопрос, на ну, который я, конечно, знаю несколько гипотез ответа. А вот В результате, например, такой коммуникации у понимающего возникает схема, вот этот процесс, который красный такой резиночкой обозначен пружинкой, это процесс схематизации тоже происходит или нет? А вот с действительностью как это соотносится? Вот есть какой-то мир за пределами этой схемы, он описывается вот этим рисунком, так скажем. Видите, я уже не использую слово схема. Откуда он берется? Где возникает тот образ, который наносится на флипчарт? Может быть, схема это как раз то, что Возникает в голове сначала, а не на рисунке? Или, может быть, схема это то, как нужно рисовать? Как нужно рисовать? Не сама схема, а то, как рисовать. А может быть, знаете, может быть, схема это все. То есть и то, что можно рисовать, и то, как нужно рисовать. А на флипчарте действительно у нас остается рисунок. А самое главное схема в голове. И если мы будем задумываться об этом, то мы зададим себе вопрос, а какой процесс мы назовем схематизацией? То, когда человек рисует, или весь, когда есть то, что в голове, и рисуешь то, что из головы. Или мы возьмем и коммуникацию, которая происходит в это время, тоже. И, в общем-то, я бы с вами не торопился присваивать вот этот ярлык, понятие схематизация тому что мы делаем когда мы рисуем потому что как я показываю сейчас вот в этом ролике сам процесс схематизации он гораздо сложнее чем может показаться на первый взгляд